Сегодня, 25 мая 2018 года, господин Сергей Гуйван из города Бельцы закончил у нас программу «Целостность и честность», а также ранее до «Целостности и честности» он закончил тренинг по продажам для компании «Террис Петрол». Правильно? Да. Поздравляю. Хочу выразить свою благодарность. Заходите еще. Обязательно зайдем, мы будем общаться, надеюсь, очень долго. Что чем есть поделиться, Сергей? Что изменилось, э -э, ребята, и вам... цифрами? Цифрами. Да. Ну, если так, цифрами, значит, после прохождения курса Мастер продаж, особенно курса целостность и честность, угу. мои продажи возр... возросли, угу. мои продажи возросли на сто еще один раз, да? Два раза? Да, два раза. Угу. Я начал продавать больше два раза. Угу. И что меня, наверное, удивило, или чему, чем я поразился, чему я поразился, это тому, что это произошло как-то ненавязчиво. Я даже не напрягался. Я просто все это прочитал, я в это вник, и все произошло само собой. Но ты же что-то делал для этого, я так думаю. Я как-то переосознавал свои действия, свои поступки, то есть... Ну Я опять же говорю, что я не, не почувствовал какого-то дискомфорта в этом, да? что, mm -hmm. что нужно сделать что-то из ряда вон выходящее. То есть mm -hmm. у меня это произошло, я думаю, благодаря этому курсу, да, mm -hmm. потому что я очень много прочитал, я очень mm -hmm. много переосмыслил. Mm -hmm. И вот я думаю, что благодаря этому у меня все так очень легко получилось. То есть люди ко мне начали... Валит валитолами. Я честно говорю, я обалдел от всего. То есть не знаю почему, я стал добрее, приветливее. Ко мне просто я, ну, нет, однозначно, что они просто ко мне подходили на улице, да, говорят, здравствуйте, вы работаете в Терекс Трон, нам нужно купить ваш продукт. Uh -huh. Нет, я находился на рабочем месте, я подходил к людям, люди подходили ко мне, кто-то говорил, что вот есть такой-то человек, подойдите к нему. Uh -huh. То есть все происходило как-то само собой и ну вот так вот. — Хорошо. А скажи мне, пожалуйста, вот из курса по продажам у тебя есть какие-то запоминающиеся, запоминающие, запомнившиеся тренировки, может быть, какие-то, вот, да? что Конечно, конечно. Мне очень, помогло? я вам скажу, что мне очень легко и просто стало находить с людьми общий язык, ага. общие реалии. Ага. То есть и на фоне этого всего, соответственно, все происходит. Ну да. То есть ты находишься с человеком общий язык, ага. общаешься с ним, вы друг другу где-то симпатичны, да, ну, в общении у вас есть о чем поговорить. Соответственно, уже дальше обсуждаются рабочие какие-то моменты. Происходит очень легко просто. А вот на основе вот после целостности и честности, вот это же получается у вас курс по продажам, потом целостность и честность. Здесь что произошло? <смех> в плане целостности и честности. Ага. Значит, <смех> здесь произошло что? Есть такой момент, когда, то есть из этого курса, который мы mm -hmm. проходили, где есть какие-то подводные камни, которые ты их не видишь, может где-то чувствуешь, но ты не понимаешь, что это такое. Да? Допустим, какие-то негативные мысли по отношению к человеку. Mm -hmm. Ты видел человека, да? а он, ну, он тебе не нравится. Mm -hmm. Почему? Ну, ты не понимаешь этого. Да? Mm -hmm. А где-то какой-то момент был в твоей жизни, какой-то негатив с похожим человека. Mm -hmm. У меня этого нету, да. Я вот это заметил, что mm -hmm. было такое, да, приходит человек. «Блин, ну что -то мне то он не нравится uh -huh. мне этот гус, он тебе не понравился, у тебя уже не пойдет с ним общение, uh -huh. правильно?» Он это почувствует тоже, то есть у вас не, не произойдет ничего общего. Конечно. Ну и очень маленький шанс, что ты ему что-то продашь. После этого курса у меня, ну я думаю, на 99% у меня нету таких предубеждений уже. Uh -huh. То есть я легко и просто подхожу к любому человеку и начинаю с ним общаться. Я сейчас могу себе это позволить, не напрягаясь. Круто. Да. Что-то еще хочешь добавить по этому поводу? Ну, no. Если что-то сказать. Я могу сказать только спасибо. Я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. А я уверен, что мы еще встретимся. Я, я поздравляю тебя за твои успехи. Я очень горд, что в городе Бельце есть такие же люди, которые хотят улучшать мир, окружение, работу, все, где вам, он, куда он попадает, что жизнь меняется. Поздравляю. Спасибо. Применять. Обязательно.